Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Лаптев. Зима подошла к концу и снег начал таять под лучами весеннего солнышка. Мы с Егором набираем ванну воды, чтобы поймать последние заморозки и насладиться бодрящим эффектом ледяного купания. За ночь на поверхности воды образовался тонкий слой льда, и я легко ломаю его руками. Ну вот, ванна и готова. Можно приступать к купанию. Отлично! Друзья, спасибо вам за просмотр. Закаляйтесь вместе с нами, это очень полезно. Всем пока, всем здоровья, благословляю вас.